на такую штуку, которая на глаз вот так. А, да, сейчас, да. сейчас должно быть. Сейчас. Камера, мотор. Камера, мотор. И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы проходим сейчас специальную мануальную терапию. И сейчас вот рассмотрим графическое отображение, узелфломастеры разные, чтобы показать, на что нам нужно обращать внимание в наших техниках. Естественно, досконально не надо нам знать, Анатомию человека, да, нам нужно, как бы, основные такие реперные точки. Ну, прежде всего это базис. Вот две ямочки находятся, да. женщин они, как правило, ярче видны. Вот между которыми это ямочки, э от которых идет подвздошная кость. Вот так вот повыше. Как правило, смотрите. Э вот наши ягодицы заканчиваются, да, и кажется, что и тут подвздошная кость, Горень подвздошной кости, на самом деле он выше. У мужчин где-то примерно 3 там пальца, у женщин бывают до 12 сантиметров, вот до сюда где-то доходит. Вот мы ее нащупываем между ребрами и косточкой, да. Расстояние должно быть слева и справа одинаково. Вот по 3 пальца входит, да, это вот нормально. Здесь крепится крестец между ними, доходит вот до сюда и там получается копчик копчик мы рассматривать не будем и вот начинается позвонок который минуется пятый давайте так да, кости будет зеленым рисовать 5 а пять а крестец это 5 срочных позвонков здесь можно у них также осистый отруской нащупать ну мы их будем называть S. S просто, да, один. Не надо все остальные там считать, да, сколько их есть. Э, между ними, если 5 свыше позвонков, а у позвонков есть еще боковые отростки, вот такие. Вот. Э, соответственно, между пятью боковыми отростками сколько получается отверстий? Четыре, четыре, правильно, вот тут сбоку четыре отверстия где выход идет нерва 3 4 2 3 4 на самом деле немножко промахнулся съехал по коже вот сюда это чуть, чуть ниже тут находится на 1 сантиметр я съехал но ну, такое бывает потому что кожа туда сюда ползает слишком крупный. Такая, да, все, да, все конечно, Да, схематично, конечно, И вот это место, это прежде всего, где бывают грыжи. Да? L5s1, самое вот проблемное место людей. Популярное самое, да. да. Дальше L5, L4, L4, L3. Вот примерно здесь самые такие места опасные. Вот на котором мы, собственно говоря, и продавливали, да, если Получается вот позвонок. И обратите внимание, что боковые отростки, они как бы идут выше, чем сами остистые Вот тут буду нащупывать остистые Вот они, да? Они, как правило, на два пальца выше получают остистых Поэтому э, нерв, который выходит сверху, например, болит здесь у человека, да? Угу. А нерв, на самом деле, выходит из верхнего позвонка. Вот он идет сюда. И, соответственно, прижимают позвонок выше, поэтому грыжа на самом деле на один позвонок может быть выше. Mm -hmm. Чем нам кажется по ощущениям боли. Дальше нерв идет вот сюда и соединяется с соседающим нервом. но ну, они там все соединяются. Вот они все вот сюда идут. Где-то от трех позвоночных поясничных вернее, да? Давайте будет рисоваться, наверное, синим красной точке покажу, да, <как> а нервы синим цвета чтобы не путаться. Вот как найти нам 10 дальше нерв начинается? Это вот э, есть, соответственно, точки, э -э, вот эта ямочка, да, гребень. Э -э, ямочка, это там просто нету мяса, да, а на самом mm -hmm. деле крепится все это остальное, все остальные мышцы крепится и поэтому гребень сам он выше заканчивается, вот тут на сантиметр выше самой ямочки потом седалищная кость она находится вот здесь <свеческая> и... <свеческая> и вот здесь находится этот вертел большой бедренной кости <свеческая> Вот, ну на самом деле все точки смотрим. Если между ними провести прямую, получается равнобедренный треугольник. А там что? Здесь седаешь на бугор. А, бугор. Все Если у треугольника провести бесиктрису, вот, да, которая, как известно, делит угол пополам, то мы примерно по центру получаем точку, где сильный цвет у рисуем. Да? Где у нас седальщин нерв. Седальщин нерв толстый, толщиной вот примерно с фломастер. Прямо идет дальше по ноге. Вот <соскоп> по центру. Так, немножко держи ногу. Опускай, пускай. Просто я поравняю, положил. Прямо по центру ноги. Вот он идет до сюда. <соскоп> Здесь он раздваивался. Один идет по центру. Другая часть вот туда уходит и выходит вот сюда. Возле малоберцовая кость. То есть вот с той стороны большая катая Это угу. большая борцовая, а малоберцовая снаружи находится. Вот она угу. вот он вдоль нее идет. И вот туда, к большому пальцу. Ну, где-то тут он еще тоже разваливается где-то до мизинца доходит. А ну, этот куда где а, заканчивается что я не знаю, ну скорее всего тут он и с этой стороны тоже идет. А они. Не, не соединялись, народ разветвляется. все больше и больше веточек начинается там сюда вот пошли ветки всякие, там их много. Вот и по поводу мышц, если мы будем про ногу говорим да? Вот почему он страдает? Да? Потому что грушевидная мышца от крестца, получается, идет грушевидная мышца до большого вертела. Вот прям так нарисуем. Видно, да? Uh -huh. Вот, соответственно, по такой диагонали мы проверяем, больно или не больно, да? Сдавливает он или нет? Он придавливает его к кости, нерв, поэтому он болит. Дальше есть большая ягодичная мышца. Большая годичная мышца, она естественно большая, она вот отсюда идет. Вот. И заканчивается не как мы думаем, где складочка, да, а где-то вот здесь примерно вот у нее большой бугор, где она крепится. Подними, пожалуйста, ногу вот так и вот так вот, в сторону, вот так прямую. Вот она видна, видите? Вот эта мышца прям вот видна. Опускай. За ней как бы вот так вот ладошка под ней лежит средняя ягодичная, И к версию тоже крепится. И вот тут сбоку получается малая ягодичная мышца. Слоями, что получилось Ну, почти слоями, да. О, здесь у нас большой бицепс ноги. Так он раздваивается примерно по центру. И вот тут образуется точка. Точка еще находится по центру здесь. И вот примерно здесь. То есть где-то вот расстояние расстоянии ладони, да, следующая точка, от которой мы продавливаем. Да? Mm -hmm. Продавливаем точку вот сюда чтобы в угор. Под ним, вот где мышцы. Ой, нерв да? Получается. Под ним точку продавливаем. Ну и фактически их на самом деле много точек. Через каждую там 3-4 сантиметра. Они вот идут, эти точки. Также здесь икроножная мышца раздваивается примерно по центру. Превращается, соответственно, все превращается в сухожилия. Сухожилия, смотрите, идут. Вот они. Они идут дальше и крепятся к, к бедру. От икры тоже идут выше и крепятся выше. Вот так, то есть, ну, это вот так вот пересекаются получается. То есть это крепится на самом деле, оно крепится где-то вот здесь. Икроножные мышцы, они, <связь> вот, покажу на наглядном модели пособия, у меня такой есть.